Ну что, с тобой не виделись давно. Давно, да? Ты просто написала пару недель. Я думаю, неужели уже пару недель прошло? Пару недель прошло, да-да-да. Время вот так вот. Я хотела узнать у тебя, как у тебя эти пара недель прошла, что интересного, что может быть нового. Но я думаю, что у тебя есть что рассказать. Ну да, дофига нового. Хорошо. Вообще, получается, вот после того, как мы с тобой вот это вот все провели, я для себя уже, как знаешь, э, не, даже не я, а ум для себя уже какую-то чет, четкую такую стратегию вывел. Так, все, там подышали, помедитировали, хоп, фоно-поно, все, это вот ну как бы в действие вошло. И тут начинают происходить события, которые, короче, э, вот этот весь устоявшийся порядок, мой внутренний какой-то такой вот... Начала, короче, сбиваться, приехал дядя, приехал Гриша и, короче, они тут вот, две недели, и они каждый день все тут, тут короче, и сестренка, и у нее подружка, а до этого мы, получается, как-то очень обособлены, что ли, как-то, ну вот вместе-вместе, вот с мамой вдвоем у нас как бы и медитация, и какая-то такая очень спокойная, упорядоченная жизнь, а тут, короче, все вообще с ног на голову перевернулось, все как-то шумно, Сначала к этому было очень. Ну, сначала у меня даже какое-то не то чтобы раздражение, но непонимание было, а что а такое происходит. Почему все так активно, все зашевелилось? Потом в первое время меня это сначала пугало, потому что была какая-то своя зона комфорта привычная. Вот мы уже в ней находимся, мы в ней плаваем, вообще комфортно, все хорошо. А тут началась реальная жизнь просто. Вот Каждый день какие-то события, куда-то что-то поехать, что-то сделать, что-то там, короче, копается, перепахивает, Короче, куча, куча куча, куча, куча, куча всяких разных событий. И оно все приходит вот, вот тогда, когда нужно. Вот каждое событие, я даже не знаю, как это все тоже собрать. Ну, короче, прям у меня еще вчера тоже было много очень инсайтов очень много инсайтов, что обычно я всегда, ну, старалась всем, ну, отдавать то, что у меня есть. А потом в какой-то момент что-то где-то перещелкнулось, и я стала это, как, знаешь, как, вот у меня есть мое, я никому это не отдам, ну, как бы я ни с кем этим делиться не буду, это же мое, как бы, ну, ну, а вы там, вот у вас есть свое, и то, что у вас есть свое, мне оно не надо, вот у меня есть мое и, и точка, как бы, и, и мне этого достаточно». И получается, что вот, вот в этой точке какое-то такое застопорение произошло. Энергия, получается, не гуляла uh -huh. ни с моей стороны, ни ко мне. И тут я прямо увидела, как оно на взаимообмене, на взаимо какой-то вот энергии. Каждый друг другу в чем то где-то помогает, каждый друг другу в чем то где-то поддерживает. И получается, что, я не знаю, как-то вот прям энергия загуляла и... И вот в процессе я уже поняла, спустя вот, вот эти вот дни тоже, потому что я говорю, каждый день как будто он не то чтобы один и тот же, но какие-то события повторяющиеся. И получается, если я вижу вот это вот повторение, я сразу начинаю смотреть, а какая мысль, где, что, как, чего. Тут оно тут же схлапывается, тут же понимается, тут же отпускается, тут же происходит что-то другое, короче, и вот так вот оно. Ну, блин, в моменте все это очень круто. Очень-очень круто. Я просто не понимала, ну, что к чему, а тут я прям увидела четко, вот, вот, как я вот из вот этого переродилась вот в этого. Ну... Я не знаю, как это объяснить, но, так, на человеческом языке. <свят> на, мар на марсианском, может? <свят> <свят> ну, я просто пытаюсь чувства свои как-то да, слова да, да. облачить, и, и иногда у меня, у меня это Иногда это составляет... получается словесный фейерверк. <свят> <свят> да, да, да, да, да. Ну, ты правильно подметила, конечно, когда ты не отдаешь, у тебя нету этого обмена, э такого, я бы сказала, ну, рационального, что ли, обмена. Не когда ты себя всю полностью отдаешь кому-то, да, и потом из сидишь долго. Да, из чувства долга. Это долг, это та же самая важность, мы уже знаем, да. да. Когда ты из этого начинаешь, да, проявляться, то, конечно же, ты придешь к тому, что ты обанкротишься. вот. А когда ты а, проявляешь потому, то что, в первую очередь, тебе самой от этого кайфово. Да, Конечно да. же, тебя это же будет наполнять. Ты даже об этом можешь и не думать. Тебе ты отдаешь, и а тебе уже в кайф, и ты ни о чем не думаешь. И вот тут идет наполнение, тут идет обмен. А да. когда ты это хранишь, ну это как вот, не знаю, любимые там. Ну, что там? Варенье. Конфеты. Вот, ну, ты, я знаю, что любишь конфеты. Я хотела сказать Рафаэлку, думаю, сейчас глаза вот такие будут. Ну, это вот, ладно, если Рафаэлку хранить долго у себя в кармане, там, год-полтора, что с ней будет? Конечно, она пропадет. Ты и сама не можешь насытиться, получается, да, и ты это не показываешь, ну, не даешь никому. соответственно, оно тухнет внутри тебя. Ну да, я вот, я говорю, вот это вот время наблюдать, ну и тут же получается, оно как-то все в куче, и вот эта вот какая-то неуверенность в себе, она тоже была туда же, ну, что, я не знаю, мне, наверное, казалось, что если я кому-то что-то отдам, то у меня этого будет меньше, или если, допустим, во мне много энергии, просто у меня был такой период жизни вот с мужем, когда я полностью растворилась в нем и себя вообще потеряла. Uh -huh. И у меня на этой почве тоже возник такой какой-то внутренний страх, что если я вот сейчас вот там вот с Гришей, да, у нас как бы, ну, уже год скоро будет, как мы общаемся, но ну, получается, что у меня все это время был вот этот страх, а вдруг, ну вот, а вдруг, а если бы, uh -huh. важно, все туда. И вот этот вот страх, он мне вообще, он меня сковал и не давал вообще шевелиться, потому что я боялась снова наступить на те же грабли, mm -hmm. что, да, вроде я что-то осознаю, что-то понимаю, а вдруг вот я сейчас опять вот начну из-за из того, что для меня много делают хорошего, ну, как бы тоже делать хорошее и в этом, короче, потеряюсь. Короче, у меня вот тут, тут такое. Это называется эмоциональная проституция, что-то, что типа такого. Ну, ну когда ты, когда ты баш на баш делаешь, да, ну, да, тебе да, проявляется и ты должен это отплатить за это. Но да. когда вот эта сумато, ты разобралась с этой суматохой? Да. С этой да. Много с чем вот, за последнее время, ну инсайтами, инсайтами, угу. ну все вот один за одним, один за одним и прям угу. вот, ну вот прям вот проживаешь то, что здесь вот сейчас происходит и прям вот оно схлапывается, схлапывается, угу. схлапывается угу. и вообще вот эти две недели не было откатов вниз, даже если происходило, ну как бы вот я сегодня маме пыталась тоже это объяснить, я говорю вот как ты объясняла, да, вот подъем и спад. Угу если, допустим, я на подъеме, все, вау, все шикарно, все круто. Если на спад, то у меня и на спаде начиналось тоже какое-то самообичевание, самоуничижение, что э, вот ты там, там, ты бы могла что-то сделать, а ты лежишь или сидишь. Ну, бывают же такие настроения, когда просто... Или ходишь, полагаться. дышишь, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да-да-да-да-да-да. <свят> Это даже какое-то тоже ругание себя за какую-то лень или еще за что Ну, короче, вот на спаде, да, происходило какое-то самогрызение. Сейчас происходит спад, а он происходит уже как даже не в личности, а больше в наблюдении. Ты просто наблюдаешь, ну, спад. Ну, как бы, ну и норм, ну ништяк, ну значит, я сейчас запасную семечками, там, вкусняшками орешками, короче, залягу mm -hmm. на диван и буду что-то смотреть, то, что мне по кайфу. Или там пойду покопаюсь где-то. Ну, короче, как-то вот эти спады стали проживать. Ну, проживается, проживается. Ну и пофиг, как бы. Ну, сегодня так, завтра по-другому. Mm -hmm. И уже нету вот какого-то самобичевания за эти спады. Ну, это это потому тоже, то, что у тоже. тебя уже э, опыт э, есть, ты уже по-другому смотришь на эти свои м, проявления. Еще хотела сказать, что по поводу того, э, когда у тебя размеренная жизнь, и ты к ней привыкаешь, и потом в эту жизнь сразу же все... Со всех сторон. Это, это как вот ты сидишь такой, э, во дворе, допустим, маленький, да, и у тебя тут все, вот, вот твоя песочница, тут у тебя э, замок, замок. Тут у тебя машинка, вот тут у тебя все идеально. И просто прибегает собака, кот, прибегает 10 детей и начинают бегать топтать и говорить, что а давай мы тут это построим, а, тут... а ты пытаешься поиграть. Но они же тоже все э, играют. Они тоже все хотят поиграть с тобой. А ты такой, не, нифига. У меня тут все распланировано. Это было вообще-то. Да, да. Но это проявляется жизнь, да. Она спонтанная и... Когда ты это отрицаешь, вот эту спонтанность, тебя начинает это долбить немножко. А если ты спокойно смотришь на эти проявления своей же жизни, ты можешь столько всего нового в себе открыть. Сто процентов, миллион процентов. Да, и, и увидеть то, что тебя где-то, может быть, цепляет, или наоборот, где-то, что тебя еще больше раскрывает. Угу. И вот. то, и то. Оно да, в... Да. в двойном количестве. И то, да. и то. Где что-то цепляет, сразу отп... ну, рассматриваешь, разглядываешь, понимаешь, и оно отпадает. Все, сразу же, тут же. Я же говорю, сначала первые, первые вот эти дни у меня было такое, что происходит. Было странно. Да, да, да, именно странно. Оно какое-то такое было. Именно, да, странно. Что происходит вообще? А потом ты уже к этому с такой любовью начинаешь относиться. Ну, происходит, ну и классно, классно. Ну да, ну, ну да. да. Это у меня вот в сравнении постоянно, ну, у меня племянников трое. И с двумя я больше общалась, потому что третий крошечный еще пока. И когда ты приезжаешь в гости или когда они приезжают в гости... Они очень шумные, вот им постоянно, а давай в прятки. И ты такой, ты только сел чай попить, и ты играй. уже чай попила, а в прятки давай. Я такая думаю, неужели я тоже в 11 лет мучила людей прятками, а я их обожала, вот прям серьезно. Пять минут прошло, и говорю, так, давайте я чай попью, вот пообщаюсь с мамой и будем там что-нибудь играть. А уже можно? И ты такой, и ты понимаешь, что как бы ты вот спокойный там, да, вот тебе хочется просто посидеть тут, почаевничать, а они вот, а давай, а давай вот то, а вот давай вот, и ты не можешь их не любить за это, потому что, ну блин, это тоже проявление жизни, такое классное, активное, ну, да. и ты когда отпускаешь вот этого своего внутреннего старичка или бабулю такую, я почаевничаю тут, идешь, завязываешь глаза, играешь с ними в слепую курицу или в прятки, и, ты, и тебе настолько кайфово от этого. Ну да, это же заряжает. Да, это заряжает. И ты а, ну, не блокируешь это, не говоришь отойди там, не мешай мне. А ты наоборот, как бы вот жизнь проявляется в тебе, да, через вот такое проявление. Ты идешь, ты этому не сопротивляешься, и ты кайфуешь от этого. Ты можешь насладиться этим угу. и зарядиться. Ну и также вообще в целом мир открывается тебе, а ты ему не сопротивляешься. И это тоже классно, потому это что когда очень... сопротивляешься, ты... А вдруг ты... Э, ну да, ты как будто вот в какой-то настороженности находишься, типа такой... <смех> <смех> а, что там? а что там будет? А это что? Сразу же думает кто. Ну да. Ну вот я научилась по внутренним ощущениям. Мне говорят, поехали. Я. Поехали! Быстро. Вот. Класс. уехала. И уже, и, ну вот до этого, допустим, мне говорят, там, пойдем, прогуляемся, или ну, там, нас компания какая-то куда-нибудь зовет, поехали. Я, ну вот, у меня лицо, я никуда не хочу, я лучше дома помедитирую, короче, не надо меня вытаскивать. А сейчас, нет, сейчас, сейчас вот эта бабулечка тоже, да, медитируй Теперь катается везде. А я и так и хотела. Я же хотела. Теперь даже, катается. ну да, те же путешествия, ну какие-то. Для меня вот движение куда-либо вообще не важно. Даже поход в магазин просто выйти, вот пройтись пешком. Для меня вот какое-то малейшее движение, это все. Это вот я живу. Все, я здесь, мне ништяк, Для меня вот именно прогулка. Я переезды. тебе скажу, что это для, для многих так просто... Uh, у некоторых темп может быть по помедленнее, а у кого-то побыстрее. Но движение — это действительно это жизнь. Если ты засядешь на одном месте и будешь только медитировать, ну и что? Да, ты достигнешь чего-то в медитациях, но жизнь прошла. А столько всего uh, в этой жизни, да, столько интересных людей, столько много у этих людей открытий, которые могут показать тебе, который ты можешь увидеть. Также ты можешь поделиться. Это вообще очень здорово. И mm -hmm. вот тоже хорошее понимание того, что даже простой поход в магазин это путешествие. Часто когда люди обращались с вопросом, ну мне не нравится работа, я хочу уйти и там, ну в таком духе. Для меня уже давным-давно работа стала любая работа стала продолжение моей жизни. Но это часть моей жизни. Как я могу не любить? часть своей жизни. Если мне что-то не нравится, я имею право поменять эту поменять. работу, правильно? Но это все равно останется частью твоей жизни. Если ты э, вообще никуда не хочешь работать, ну принимай решение э, для этого соответствующее. А так, чтобы ходить на работу ненавидеть ее, но ну, это значит, ты просто занимаешься ненавидеть себя. Да, ты начинаешь ненавидеть э, свою жизнь. Что сложного в том, чтобы начать любить и видеть эту любовь и эту красоту в простых вещах, в людях, в, в походе в магазин. Это же кайф, это вот как раз та самая медитация постоянная, в которую жизнь становится этой, ну так сказать, медитация. медитацией. Ну да. да, ты, ты все время в моменте, от момента к моменту, в да. моменте. И также решения принимаются по чувству. Чувствую сейчас вот так вот, делаю. Чувствую сейчас по-другому, не делаю. И, и все, да. и как бы на себя опираешься, что чувствую, то делаю. И теперь уже понимаешь, и не испытываешь за это чувство вины, потому что Ого. до этого тоже, даже когда ты что-то хочешь для себя, там что-то где-то у тебя, короче, вот хочется, но ты начинаешь... <свят> сейчас, сейчас уже вот нету. Захотела, позволила. Не захотела, не делаешь. Все, короче, ну как бы четко. Ты помнишь, с которыми запросами ты пришла? Ну некоторые ты их уже оговорила. <свят> Прыщи. <свят> <свят> Это глав главное, да. Ну не принятие себя, да, было. Не принятие себя. И, да, как, и как жить дальше? Ну <свят> <свят> <свят> как жить дальше? Я уже да, все. Я уже живу в моменте, да. Ага. Ну да, а до этого, видишь, все равно жила вот эта вот бабулька медитирует. Там, я, короче, обозначила это тоже как просветленный персонаж. Это как, получается, опыт, который ты получил, он у тебя в голове все равно как-то отложился, угу. и он потом начинает все равно диктовать какие-то свои, ну, как бы, надо, какие-то, да. ну да, иди делай, там, хочешь, не хочешь, надо, вот это вот. Я вроде это разбирала уже когда-то. Но тут получается, оно... изначально оно же все было понятно, вообще все все все все понятно. Потом ты проваливаешься в личность и начинаешь это Цепляться, уже как, чтобы как вернуться обратно. Да, но в голове голова как будто доходит дольше. Ну вот понимание пришло, а до головы еще надо, чтобы дошло, короче. Mm -hmm. и вот через ситуации голова это постепенно познает. Ну да, чтобы все логично было, потому что то, что да. не логично для головы, она такая... М -м -м -м". Mm -mm. Нет, да, мы да, не можем... Да. Это при... Мы не можем это даже не понять, а принять, что так может быть. Да, потому что да, должны да. разрушиться определенные конструкции, жесткость этих конструкций, чтобы и, вот... и до головы дошло. И вот постепенно оно вот так вот, видимо, отметается, отметается, отметается. Да. И, конечно же, становится все проще, проще, проще и проще. Прям, ну, вообще классно. Ну, здорово. Ну, Особенно, я говорю, после хо поно прям вообще. Она мне зашла вот в последний, да, получается, в последний вагон. Да. И она мне досложила просто уже окончательно все-все-все. Да. Скажи, э, разница жизни до и жизни после? Существенная, э -э, существенная. Суще... Ну, конечно, ты мне столько ключей дала, как по-другому. То, что вот мне реально не хватало. Ну, блин, ну реально до у меня постоянно были самокопания. Я постоянно думала, правильно, неправильно. У меня прям... Хотя я опять-таки знаю, да, и знала что нету правильного и неправильного, но в голове этот монолог, диалог все равно происходил. А вот тут я делаю правильно или неправильно, а вот, вот надо помедитировать, говорю, Да, да еще да. что-то. А вот сейчас все, это как бы голова, короче, ну, с внутренним состоянием постепенно пришли в гармонию. Ну, угу. как бы голова стала понимать, что к чему, потому что до этого она вообще не понимала, что происходит. А теперь оно как бы ну, все складывается, складывается, складывается. Ну и как жить я точно прямо осознала. И я же говорю, оно все равно инсайтами каждый день что-то доходит. Каждый день что-то новое, каждый день ты себя видишь в чем-то новом, каждый день ты как-то пересматриваешь. Даже те же какие-то старые ну, там знания, старый какой-то опыт — он каждый раз проживается по-новому, каждый раз вообще вот, ну, вот, какую-то новую фишку оттуда достаешь, и, uh -huh. короче, вот так вот постоянно-постоянно. Короче, знаешь, я думала, что не, не то, чтобы думала, когда вот это вот произошло, мы стали много читать, что это вообще произошло, мама -то, в принципе-то знала, а мне самой было интересно, uh -huh. а, а как вообще с этим жить, и, ну, и что дальше. Я думала, это, это все, конец. Ну, вот все, ты уже отжил эту мирскую жизнь, она тебе уже настолько осточертела, короче, все, что ты... Вовне видишь. Ну, не совсем ос осознавалось что-то изнутри, но после опыта, конечно, это уже, ну, это совершенно разные вещи. Присутствует, да, у человека ложное представление того, что когда он, э, можно просветление назвать, да, освобождением от программ личности, да? Ну да. И когда он к этому приходит, часто его преследует страх того, что жизнь Кончилось, или, допустим, перед этим, да, э, перед этим состоянием. А что же будет, почему на самом деле многие люди идут э, даже порой там на сеансы или там в медитации и доходят до какой-то точки, а потом разворачиваются и говорят, не, не надо. Играет э, серьезный страх того, что вот эти конструкции личности они развалится, и тогда ты потеряешься ну, то есть тебя не будет. Ну, да. Вот ты сейчас скажи, ты есть конечно есть да. <свят> еще как есть есть как никогда есть да. рушится только вот эта та конструкция, которая тебя держит в определенных тисках и все, но когда она рассыпается открывается еще больше происходит и... наоборот энергия освобождается да. больше и ее становится да. но э, боится как раз ум этого потому то, что он там не был он не знает что это он всегда нового боится да. Всегда, всегда потеря зоны комфорта для него страх, что Но счастье. сейчас уже даже, я же говорю, не страх, а такое. Знаешь, даже больше интересно, а что же будет дальше? Вот, да. да вот. Тут вот. Тут в этом больше... есть детская непосредственность. И когда дети идут, непонятно куда. И они в лес пойдут, и в болото, и в грязь какую-то, и в подвал. Им все интересно, а что там? Когда включается а -а -а. этот исследователь, который не боится даже ошпариться, а обжечься, да, там как-то удариться. Но... Да, да, да, наверное, вот ушел страх ошибиться. Вот, вот да, наверное, да, потому что до этого все время хотелось сделать все идеально, это же вот внутренний, правильно. да, перфекционист, у которого должно быть все по полочкам, все идеально и, и вообще там ни шаг никуда. Угу. А тут, да, тут получается, что... Да, и пусть, ну, как бы наоборот, это же опыт, ну, это же, я же буду лучше знать, ничего не страшно, давай, поехали вперёд. <laughs> ну, ну да, да. да. Ну, потому что если ты загоняешь себя вот в эти в рамки правильности и делаешь всё всегда четко и правильно, ты не даешь себе возможность ошибаться, а ошибка — это всегда развитие. Да. Даже да. вот эти откаты, спады, это тоже возможность для развития. Когда ты на пике, тебе все хорошо, тебе вообще не важно. Э, ну да. Как ты живешь, что ты думаешь, тебе просто кайфово, но когда ты имеешь возможность побывать в другом состоянии, именно оно тебе дает пинок для развития, для того, чтобы посмотреть, как можно еще по-другому. Плюс понимание. И понимание этого, конечно. Короче, э, это... я доволен. Я рада. Да. Вопрос э, самореализации. Тебя пугает он также или... Нет, уже не так пугает. Но, но наверное, там еще где-то я что-то не до конца. Вот, вот тут еще не до конца поняла, в чем именно. Ну, как... угу. Короче, есть еще здесь вот вопросы. Угу. Угу. А этот вопрос, ты связываешь саморе... самореализацию с чем? С социальностью? Да, наверное, социально. Как проявляться в э, социуме, да? Да, наверное, uh -huh. да. Так-то я, я себя внутренне-то чувствую реализованной. Uh -huh. как бы у меня тут вопросов нет. А именно как в социуме реализоваться. Не ну, то, мне кажется, уже сейчас не так. До этого uh -huh. было как-то похуже, сейчас уже не так. Сейчас, Ну вот как происходит, я просто ловлю момент, и я знаю, что... Короче, я дала быть тому, что сейчас вот так вот со мной uh -huh. происходит. Я дала этому, ну вот, ну вот сейчас так, значит, оно где-то, где-то, да в любом случае, как бы выведет туда, куда надо. Да. Я перестала за это, ну, цепляться, из-за этого напрягаться, что где-то, что-то как-то. Ну вот, вот сейчас вот такой период, такой промежуток, я я дала ему место быть просто. Да. Ну и я его проживаю вот, вот, вот сейчас От, пока так. Отпускать себя в доверие, это... Это тоже такое хорошее умение. Потому что когда э, есть работа и все хорошо, и ты э, ну, Ты хорошая девочка. Да, да. А, да, когда, да, да. а когда вдруг э, работы нету, да, ну, там, допустим, или э, какая-то ровность в отношении любой работы, да, тебе это время дает возможность побыть. И когда ты отпускаешь себя в этом состоянии, ты. Тебе может прийти что-то интересное, но когда да ты просто. напрягаешься, ты, в общем, как бы от себя отталкиваешь все эти возможности. Ну, ты как бы делаешь петлю ненужную просто. Да. Ты да. в итоге-то все равно придешь то в эту точку, просто ты лишний кружок будешь. Не кружок, а Лишний раз нервничать. Я устала уже. Все. Все. Parcола, хорошо, хорошо. <с grey> отлично. Да. И поэтому ну, вот сейчас так, значит так. Значит, ну какие-то ситуации в любом случае выведут к тому, чего я хочу. Потому что в любом случае все приводит к тому, чего ты хочешь. Всегда. Да. Вообще твои мечты все точно сбудут, да, сбудутся. И желания тоже. Именно <см Bravo> вот, вот это 100%. Поэтому я дала ну, как бы, возможность просто быть так. Да. Ну вот есть как есть. И так хорошо. А так очень хорошо. Короче, при, принимаю, все принимаю. Классно. Это здорово. Ну что, я была безумно рада с тобой пообщаться, услышать я тебя. Тоже. У тебя очень прекрасные изменения, очень прекрасные понимания, и они будут происходить еще и дальше. А... Звони, я буду тебе давать интервью. Ну, всегда, всегда рада. Мне на самом деле очень... И самой тоже интересно, как происходит... Дальнейшая, да, дальнейшая жизнь, и трансформация да, у человека. Но почему не часто это делаем, чтобы человек не привыкал к такому? Потому то, что в любом случае это как... Ну как та же самая медитация. А у меня было с тобой такое, один раз уже было, я это уже тоже проходила, потому что был такой момент, когда я провалилась, и я стала искать ответы не в себе, а вовне, короче, и я тоже так, когда Рая позвонит, так, сейчас вот Рая позвонит, ну вот как раз вот в ту медитацию я отрубилась. А, ага, да, ага, да, всё, да. я да, помню, да, это да. второй сеанс у нас был. Да, да, да, да, да, да, да, да, потому что ты первый мне дала ключиков, ключиков много, они у меня в ух все вот, так вот А потом вот после вот этого в ух опять спад, и вот в этот спад мне как будто нужен был костыль. Ну, ну да, надо что-то делать. Что да, да, да, да, да, да. да А потом я это тоже обнаружила, что я опять ищу вовне что-то, чтобы меня поправило, а не внутри. И я, ну, как-то тоже тут устаканилась. Это хорошо, потому то, что как раз и идея а, всей этой работы привести человека к полной самостоятельности. И эмоциональной тоже. Чтобы он не зависел а, ни от кого и ни от чего. Просто тогда он становится ну, самостоятельной единицей. И самим собой в целом тоже. Да, да, да когда слушает себя. Да.